Здоров, земляки! Вот если вы, например, приняли вакцину от коронавируса, да, вакцинировались, и все равно, например, заболели этим самым коронавирусом, да, или еще чем-нибудь там, вы не переживаете сильно. Вот, тут этот самый вакцина, наверное, я думаю, ни при чем. Скорее всего, это новый штамм этого самого коронавируса образовался. Пока вы вот в очереди стояли, значит, например, да, за этим самым, э, за этой вакциной, да, вот в это время, значит, активно развивался э, новый штамм. Вот, да, и, значит, это вот еще, я думаю, да, этот самый новый штамм, вот, такой я думаю, скоро, скоро он, наверное, образуется. Я так думаю, что скоро, скоро он образуется. Вот такой новый штамм. Ну, в природе все шаволится, да. И вот надо будет перед компьютером, например, садиться в маске Непременно. Вот, потому что и этот штамм будет особенно злобный. Он даже через компьютер, через интернет может передаться вам. Ага. И... Эти перчатки надо не забывать, потому что вот через клавиатуру тоже можно будет заразиться, да. Вот я, например, вот понажимаю на свою клавиатуру, вот, и вы, например, посмотрите вот этот мой ролик. А вдруг я, например, заразный какой-нибудь там, коронавирусный, вот. И вы нечаянно, значит, это нажмете на свою клавишу, и вы от меня, значит, вот этот самый, вот этот самый новый штамм коронавируса и получите. И все, и хана вам, если не добежите, чтобы, значит, там вакцинироваться, например, опять же, если, конечно, успеют новый, новую вакцину сделать. Вот, там героические, героические э, господа, значит, они трудятся идем и ночью по 25 часов в сутки, чтобы, значит, сделать бы еще новые эти самые э, вакцины, чтобы спасибо вас. А если вы, например, не спаслись и все-таки померли, или кто-то из ваших родственников помер после вот этой вакцинации, вы, опять же, не переживайте. Потому что кхм, человек, если помер, например, да, то, ну что, его зароют в шар земной поглыбже, или же сожгут его в крематории. И тогда он уже будет не опасный, он будет не заразный. Уже он никого не заразит. вот, Поэтому не переживайте. Сильно-то. Вот такая штука. Совет мой такой. Ага. Вот. Ну и пока. Спасибо за внимание и до свидания. Пока-пока. Не болейте, друзья мои. Не надо. Не поддавайтесь.